Привет, я сегодня хочу рассказать про игла, которые растут под водой. Смотрите, вон растение, которое растет под водой. Это мета, это снег, а это лед. А это озеро, займешься озеро. Когда энергия молнии распространяется по поверхности Земли, некоторая часть энергии она идет к воде. И большое замыкание происходит э, ну, где вода, где озеро и где земля. Потому что озеро оно становится массой и она как бы стягивает, стягивает себе много энергии а вот получается озеро без энергии а вот растение она как бы дает энергию и получается она там внутри воды что-то меняет когда включаешь напряжение, высоковольное напряжение к воде и когда пьешь ее уже чувствуется какой-то странный Непонятный вкус воды, можно сказать, приятный, приятный на вкус, и ощущение становится совсем другим. Я вообще не понимаю, в чем, там, в чем там дело, но говорят, что вода, она сохраняет какую-то информацию. Наверное, она ее просто форматирует, чтобы там никакой информации не было. А некоторые говорят, там электроны из водорода она выходит на внешнюю оболочку. Впрочем, я думаю, что во всем, что сделал Бог, Он положил какую-то мудрость, которого человек не может понять своей глупой башкой. Я вот, например, пытаюсь понять, я многое понял, но все равно многих вещей я вообще не понимаю. Это как каток, видите?